нас окружают системы. Они везде. Механические электронные, химические гидравлические, биологические социальные, экономические, экономические и культурные. культурные. Такие разные и одновременно очень похожие друг на друга по структуре и работающие по одинаковым принципам. Системы непрерывно взаимодействуют друг с другом. Это происходит по строгим правилам. Системы меняются во времени. И это тоже закономерно. Все сказанное верно и для каждого из нас. Ведь человек – это тоже это система. система. Нас окружает информация. С каждой секундой ее становится все больше и больше. Скорость передачи информации возрастает, а достоверность падает. Однако и здесь есть определенные правила, которые можно знать и использовать для того, чтобы замечать в хаосе порядок. Человечество идет по пути создания более сложных и комплексных систем. Те из нас кто подружится с системами информации, получит в ближайшем будущем эволюционное преимущество, то есть смогут хорошо приспособиться к новой реальности, вписаться в мир. Все задачи, о которых я говорил, позволяют решить хорошо развитое системное мышление. Как системный инженер с 10 годами профессионального опыта, я хорошо разбираюсь в различных системах. А как психолог и преподаватель с 15-летней практикой, могу понятно и увлекательно рассказать про системы и подружить вас с ними. На своем курсе я постарался сохранить баланс между глубокими теоретическими знаниями и обширной практикой, включающей разбор множества реальных систем. В результате вы сможете использовать полученные знания и опыт в своей повседневной и профессиональной жизни. Это откроет вам новые возможности и перспективы. Приходите! Будет интересно!